Я очень рада стать частью компании Эван. Это компания для женщин, компания для всех нас. И сегодня мне невероятно приятно представить вам новый аромат Sensual. Он идеален для весны, он обладает невероятной притягательностью, он пробуждает чувства. Я уверена, вы его полюбите. Дорогие женщины, девушки, приближается наш с вами самый любимый, наверное, праздник 8 марта. Пусть в этот день вам дарят цветы, вас носят на руках, вас балуют, как маленьких детишек, потому что... Быть любимой – это самое большое счастье для каждой женщины. И от всей души это же